Ну, начало его будет наблюдаться Несколько конфликтным аспектом Подозреваю, что этот конфли... Это настроение может исходить Именно от вас Некая такая повышенная агрессивность Агрессивность направлена в на сторону ваших партнеров При всем при том, что партнеры Вообще здесь будут ни при чем Они будут идти к вам с любовью С лаской И с очень хорошим настроением Но вас что-то в них будет бесить А что может бесить Так 12 11 ну чем-то вы будете недовольны Может быть это будет какая-то сплетня Может быть какое-то со стороны сказанное слово Ваш адрес или их, не знаю Но постарайтесь себя буквально первых несколько дней декабря Держать под контролем Помните, что все это временно Все в мире временно, циклично И всегда за черной полосой приходит белая с 6 по 10 будет наблюдаться такой интересный аспект, как переход Венеры и Меркурия из вашей зоны партнерства в восьмой дом. Восьмой дом связан с сексом, с опасными ситуациями, с эзотерикой, кто этим увлекается, а также он отвечает за деньги наших партнеров. Поэтому ура, я вас поздравляю, наконец-то настанет время улучшения финансовых дел, вашего партнера, для кого это особенно важно. Можете рассчитывать на поддержку ваших партнеров, можете рассчитывать на какие-то социальные выплаты, на благополучное там, оформление. Ну, в любом случае, можете рассчитывать на ту помощь, на которую вы не заработали сами лично. Ну, может быть, только косвенно, то есть, вложились в нее кого-то, а этот кто-то уже будет вкладываться в вас. Плюс еще 8 числа состоится полнолуние, поскольку оно будет в вашем знаке зодиака, я хочу обратить на него особенное внимание. Именно в этот день Луна будет находиться в соединении с вашим Марсом. Поэтому особенно можете чувствовать напряжение, нервозность. Ну, я бы сказала так, с 1 по 8 ну прям вы вообще будете находиться в каком-то. Ну, в возбужденном нервном состоянии. И постарайтесь как-то вот не лелеять его в себе, а постарайтесь как-то переключаться на что-то другое, сублимировать свою энергию в какое-то другое, более благоприятное русло, иначе ну, может негативно на вас последствия отразиться. Это могут быть и, респ и респираторные заболевания, может быть что-то и чуть поглубже. Но все болезни от нервов. Вот помните это. Теперь... Также это еще имеет актуальность для тех, у кого асцендент в близнецах. Кому интересно, как его рассчитать, кто не знает, пишите ваши данные, я посмотрю, либо подскажу, где это и как можно сделать. Для этого очень важно знать не только свою дату рождения и место, но и время рождения с 15 и по 20 даже ну там по 17 будет один аспект по 20 другой но это будет э, шикарнейший в одной аспект когда Венера в обнимочку с Меркурием будет образовывать тригон к Урану. Тригон это очень легкая наступательная такая энергия, она перетекает как, очень легко, как речка в широком русле, несет благоприятные энергии. Для вас Уран это сфера 12 дома, что-то, что вы можете не афишировать или не хотите афишировать, или... Может быть, это что-то, что связано с благотворительностью, какими-то тайными доходами, неофициальными. Также это может касаться каких-то глобальных поездок, переездов, э, ну, как эмиграции. Вот здесь потихонечку, даже не потихонечку, а так вот именно в этот период вы получ... почувствуете какое-то глобальное улучшение в вашей жизни по этим темам. Также 20 числа Юпитер пойдет уже в знак Зодиака Овен для вас. Овен – это... 11 дом дружбы значит смотрите дом практически до конца весны у вас есть время выполнить какую-то свою мечту быстро то есть если для этого нужна скорость то у вас это получится поскольку питер будет находиться в гостях у марса для вас это вообще родственная энергия, и если это связано как то вот с дружеским окружением то можете надеяться на вот это свое дружеское окружение для тех кто работает в каком-то коллективе для вас важно старание этого коллектива, то тоже можете рассчитывать на то, что они смогут этот коллектив сможет действовать достаточно активно и слаженно 23 числа состоится новолуние в Козероге вашем это какой у нас дом уже забыла так 8, да, значит ну, может быть вы вам удастся оформить какие-то очень важные бумаги документы и Можете рассчитывать на получение по этим документам уже после 23 числа, ну каких-то денег, суд, не знаю чего. Ну и сам по себе месяц заканчивается 29 числа ретроградным началом движения Меркурия аж до 18 января. Это признак того, что э, стоит заканчивать какие-то вопросы, на этом Меркурии, они а начинать, но очень будет много торможения энергии, энергии по ретроградному Марсу, ретроградному Меркурию, поэтому, учитывая, что это уже у нас праздники, надеюсь, что никому в голову не стукнет что-то начать новое, а уже как-то так будете проводить год лениво, закрывать все свои там вопросы дела. Причем у вас тут есть указание на легкое получение денег. Очень легкая и сумма будет достаточно такая внушительная. Возможно, она будет связана со старыми какими-то источниками, откуда вы раньше получали эти деньги. Коротко говоря, есть шанс к концу года подправить значительное свое материальное положение. Ну что ж, на сами новогодние праздники я постараюсь сделать отдельный прогноз. А вам желаю приятного! Декабря следите за анонсом и до встречи в следующих прогнозах.